Всем привет, дорогие друзья! Если вы смотрите это видео, значит, с вами канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк. И я назвал это видео ⁇ Польша сделает меня миллионером уже к 35 ⁇ И это исторический видос, потому что в нем, друзья, я хочу начать точку отсчета. Сегодня у нас 15 июля 2019 года, и я начинаю точку отсчета, которая заключается в том, что сейчас, здесь и сейчас, в Варшаве, в бизнес-центре Варшавы я нахожусь. И здесь и сейчас я говорю вам, что к 35 годам, а мне сейчас 28, так вот к 35 годам я стану долларовым миллионером в Польше. Я еще не знаю точно, как я этого добьюсь, каким образом, каким путем я пойду, какие преграды станут на моем пути, что мне придется преодолеть для этого. Сейчас заложен только фундамент в виде агентства по трудоустройству Work, которое я открыл здесь недавно. И благодаря этому агентству, благодаря моему бизнесу в Польше по трудоустройству людей, я хочу произвести здесь революцию в этом деле. Революцию, которая будет заключаться в том, что мы Будем предоставлять людям только самые лучшие условия труда и проживания в Польше, то есть мы будем думать в первую очередь о том, как предоставить людям все самое лучшее, а не в первую очередь о заработке. К слову, если вы заинтересованы в достойных вакансиях в Польше, то вы можете найти их, пройдя по ссылочке или же аннотации, которая уже появилась прямо вот здесь. Друзья, там еще немного вакансий, потому что мы берем только самые лучшие и надежные, проверенные нами лично работы, на которых мы были, ну и собственно достойные условия жилья, за Зарплатами уже ждут вас. И сразу же хочу сказать всем хейтерам, которые периодически говорят, что вот ты там обзираешь людей, грабишь людей, ты пальцем не пошевелишь бесплатно. Так вот, друзья, говорю здесь и сейчас, в очередной раз, что я никогда не беру денег с людей за трудоустройство. Никогда не брал, ни копейки и брать не буду. Я занимаюсь бизнесом, благодаря которому помогаю людям самореализоваться в Польше, найти достойную работу, жить не в подвале каком-нибудь, а работать за хорошей деньги, в хороших условиях труда и проживания соответственно находиться и собственно поменять свою жизнь в лучшую сторону, помогая интегрироваться и зацепиться в Польше. И за это, естественно, я получаю отдачу в виде денег, которые приходят от работодателей, которым я устраиваю этих людей или же мы, потому что со мной еще два поляка, моих партнера. И сегодня э, очередной этап моей жизни. Сегодня я принял решение поставить дедлайн. То есть через 6,5 лет мне будет, соответственно, 35 лет. Соответственно, стоит дедлайн, который заключается в том, что до этого времени я должен стать долларовым миллионером в Польше. Возможно, это произойдет раньше. Э, ну, неважно. Факт в том, что максимальный срок это 6,5 лет у меня на это осталось. Много это или мало решать только вам. Многие скажут, да ты слишком самоуверенный, слишком амбициозный. Да посмотри на себя, да где ты находишься, да как ты что-то добьешься. Это опять же хейтеры обычно мне так пишут. Так вот, мне наплевать, что вы пишете, мне наплевать, что вы думаете. И я скажу вам так, что если бы вы знали, с какой ямы вылез, чтобы оказаться здесь, где я сейчас нахожусь, чтобы вы знали, откуда мне пришлось вылезти, какой путь пройти, сколько мне преград и неудач пришлось преодолеть, чтобы сделать то, что я сделал. А именно, приехав в Польшу с полного нуля, открыть свой бизнес в Польше, который обещает быть успешным, потому что мы уже сделали первые успешные шаги в этом деле. Так вот, чтобы вы знали, какой я путь прошел, то вы бы так не говорили. Вы бы не говорили, что я слишком амбициозный, что я впустую мечтаю, что это нереально, потому что путь, который я прошел, за последние лет пять, который заключался в полной трансформации моей личности, от того человека, которым я был когда-то, до того, кем я стал сейчас. Потому что я вырос не в богатой семье, я вырос не на благополучном районе, я не имею даже среднее специального образования, просто среднее. Я остался во втором классе на второй год. Я общался в компании гопников и сам был гопником. Так вот сейчас я вам говорю, друзья, на данный момент у меня есть бизнес в Польше. Первые успешные шаги мы уже сделали, потому что первые люди приехали, трудоустроились на достойнейшие работы, живут в достойнейших условиях проживания. Есть соответствующие отзывы на моем канале. И тот путь, который я прошел, он в десятки раз длиннее по сравнению с тем путем, который мне предстоит пройти от теперешнего момента до того момента, когда я стану долларовым миллионером в Польше. Я не уверен, что 100% в этом бизнесе, то есть в бизнесе трудоустройства людей на работе, получится это сделать. Потому что бизнес это такая штука, бизнес может прогореть даже не по нашей вине. Например, со следующего года, скорее всего, трудоустройство в Германии станет легальным, много людей поедет туда. Я не уверен, удастся ли нам там зацепиться. Ну и в любом случае это не будет длиться вечно. И будет вечно такой обширный рынок труда в Польше. Но что бы ни случилось, какие бы преграды ни были на моем пути, возможно, агентство закроется, обанкротимся, возможно, я начну какой-то другой бизнес, он тоже прогорит. Я это все буду показывать на своем канале, то есть всю правду, все как есть, друзья, чтобы вы видели, на какие подводные камни я натыкаюсь, если захотите добиться успеха в своей сфере, чтобы вы, собственно, обошли эти камни. Я покажу вам все от начала до конца, свою историю успеха и когда я достигну своей цели, которую ставлю сейчас, я включу запись этого видео, которое снял сейчас, 15 июля 2019 года, чтобы миллионы людей увидели и вдохновились моей историей. Ну а история, собственно, будет твориться на ваших глазах все время, как и творилось до этого времени, потому что до этого времени я тоже записывал весь свой путь от самого начала и до того момента, как я сейчас оказался здесь в Польше, друзья. И теперь создается логический вопрос у большинства из нас, а для чего мне это надо, для чего я показываю сейчас, снимаю все, все эти дела на камеру, да, то есть э, многие подумают, что я хочу потешить свое самолюбие таким образом э, и так далее, повысить как-то свой социальный статус. Нет, друзья, я все это снимаю на камеру, чтобы оставить наследие, наследие, которое будет жить еще долгое время после меня. Наследие, благодаря которому другие люди, которые посмотрят мой видеоблог, вдохновятся на то, чтобы оторвать свою жопу с дивана, чтобы бросить употреблять алкоголь и наркотики и начать менять что-то в своей жизни, менять в лучшую сторону, пойти на встречу к переменам, поверить в себя, поверить, что границ не существует, границы только в нашей голове. И что бы мы себе не представили в нашей голове, если мы это смогли представить, значит, мы можем это осуществить. И это главная цель и задача того, что делаю и того, что сейчас снимаю. И моей истории польской истории успеха которая будет твориться на ваших глазах друзья поэтому друзья если вы не хотите ничего пропустить того что будет происходить со мной обязательно подпишитесь на мой канал если еще не подписаны поставьте лайки под этим видео поделитесь ссылками на это видео как можно с большим количеством друзей заинтересованных в жизни и работе в польше ну и, конечно же, приглашаю вас на работу в Польше, потому что я здесь зацепился. Польша – это сейчас, собственно, самая быстро развивающаяся страна в Европе, можно сказать, в экономическом плане. И здесь открыты огромные перспективы. Неважно, какое у вас образование, сколько у вас денег и в какой семье вы родились в Польше. У вас открыты любые возможности, как и в любой другой стране. Опять же, границ не существует. Но в Польше добиться чего-либо будет гораздо легче, чем где бы то ни было. Особенно для выходцев из стран постсоветского пространства. Что ж, друзья, на этом у меня все. С вами был канал Work and Life. И я его ведущий Антон Белюк на связи из Польши. И будем творить историю вместе. История уже творится на ваших глазах. Пока.